Что у тебя там за вопросы рассказывай. А, а можно наличную <сих> тему? Или нет? Или только Это или не вопрос? Как угодно. Просто вчера произошла одна такая тема блин, которая меня преследует всю жизнь. Я поняла, только это вчера осознала, что я вообще в этой теме вся просто по горло. Может, даже и больше. Так, что это? Меня всю жизнь используют. И... А, а, подожди. Для духа ничто одно не лучше и не хуже чего-то другого. Итак, исходя из, это, из этого понимания, воин в реализации достижения своих целей может использовать все, что считает нужным. Но! Внимание! Вторая фразы он не сокрушается и не погружается в жалость к самому себе когда используют его самого понимаешь другой вопрос то что ты говоришь меня все время использует это то что делается неосознанно с твоей uh -huh. стороны, да, uh -huh. что ты берешься на что-то, поскольку uh -huh. нету своей идеи или своей стратегии, с одной стороны, а с другой стороны, это неспособность сказать «нет». Да, однозначно. А откуда да. она идет, вот эта неспособность? Из какой же жалости? Но я на фоне вот своего вот этого, что я не могу сказать «нет». М? И я вчера это просто проследила. Это вот, блин, наверное, с самого моего детства это началось. Вот прям вот перед да. мамой я помню себя, чтобы быть хорошей девочкой. Угу. И это так меня поглотило. Это просто вот, не знаю, вот я просматривала, как будто вот так меня в тиски вот так да, зажали. Да. И всю, я просто сжатая вся. Я не могу выстроить свои границы. Я это вчера точно вот, вот прям четко отследила. И... Я вчера сделала этот шаг, и я высказала как все это этому человеку. Это моя как бы подруга, но она не называет меня своей подругой. Она меня использовала несколько лет по полной программе. Вот как ей надо, так ты она мной вертила а и включила. Я позволяла это делать. Нет, нет, что ты ей выскажешь. Смотри, откуда твои высказывания идут из обиды, из возмущения обиды и возмущение. Понимаешь? Вот, но у я нее... Я раньше этого такого не сделала, что я вчера сделала. Ладно, подожди. Но у нее своя позиция, она для нее правильная. Понимаешь? Конечно. Она, она мне говорит... так правильная. Это... это ее такое мировоззрение. Чего толку да. ей туда высказывать э, какие-то претензии или выражать обиды? Это вообще, вообще не имеет никакого тут... смысла. Тут совершенно в другом. Вот он, я тебе объясню друг детства я его с детства прямо этого парня ну вот прям любил был в нем влюблен как вот в талантище как вот в человека такого знаешь который боготворил его в буквальном смысле слова вот. но у меня была такая какая-то инстинкт что ли вот, стая. то есть и я ожидал от людей то есть если я предан да там и иду до конца за человек то я ожидал от него такого же понимаешь и у меня были такие да. друзья, а, да, я их очень ценил. И сейчас они даже есть, но ну, мне просто плевать на все это уже, ну, давно с большой колокольни. Вот. И вдруг я поймал этого человека на том, что для него, ну, как потом оказалось, да, был не важен мое отношение или же мое понимание вот, дружбы, вот отношения. Вообще для него не У него был другой инстинкт инстинкт какой-то дружной семьи, как некого оплота безопасности. Понимаешь? И все его стратегии, как я потом понял, исходили не из поддержания отношений вот, между там нами, да, в компании. Нет. А они исходили из э, создания своей семьи своего мира. И в угоду вот своим пониманием он использовал меня, понимаешь, я-то человек такой очень коммуникабельный, пробивной, да? но я, э, мне нету интереса удерживать вот то, что я добился. Да? То есть я куда-то дальше иду. А вот эти мои достижения, я, ну, я объясню. Вот, допустим, в коммерции главное э, заказ или сбыт, отдача. Понимаешь? И вот я, допустим, ищу заказ какой-то. да, Или нет, я ищу оптовика, которому можно что-то продать. Я его нахожу. Это очень тяжело, на самом деле, сделать, да, в некоторых сферах. Я нахожу этого оптовика и делюсь с этим человеком открыто, понимаешь? Вот. И, и у меня своего производства, и он там что-то делает, понимаешь? И потом я прихожу к тому человеку там с товаром, да, а он меня ничего не покупает, потому что он все купил у моего друга, блин. И тот он, этот друг, он действует как э, все время действовал как кукушка. То есть он ушел у меня по стопам, да, а потом меня вы, оттуда, короче, выбрасывал, понимаешь? И по сути он мне должен был превратиться во врага, то есть если вот по твоим критериям, да, брать. Но я вовремя разобрался в психологии просто этом, ну, этих отношений, понимаешь? И все. И просто что я сделал? Я закрыл ему доступ, ну, то есть в это, понимаешь? Ну, просто изменил отношения и все. Старого ты не вернешь. Никак. Да? Но я закрыл просто доступ и перестал ему докладывать, там, делиться там, некоторыми вещами. И то, что мое, да, от меня никуда не убежит. И в моем он не может быть кукушкой. И все. Я просто ему это не высказывал, не обвинял его никогда ни в чем. Нет. Просто закрыл доступ. И у нас сохранились абсолютно прекрасные отношения. Понимаешь? Просто он реализует свою стратегию и, кстати, в ней банкротится. А я свою. Ну, да. А если бы я ему высказывал э, какие-то претензии, да, обиды, отношения бы разрушились, и, скорее всего, я обрел бы какого-нибудь умного врага. Мне это зачем? Ну вот, а мне как надо было поступить? Как ей перекрыть... Э... А в чем? Я же не знаю твои позиции. Ну вот, видите, получилось так, что в чем начала она меня использовать первый раз? В том, что я летаю за границу и я там все знаю. У меня там все подковано, я знаю, куда, что, где склад, куда, где купить, я это да. все знаю. Она мне говорит: возьми меня с собой, я хочу открыть бизнес. Такая и же. И ты история. мне все покажи. Вот, ровно то же самое. А я беру ее и беру с собой, и все, и показываю, хожу с ней, и, ну, помогаю ей тариться. А потом у меня внутри такое закипает, думаю, да блин, почему я должна? И это повторяется ровно 4 года. Каждый... Слушай, ну, это... Тихо. Что у тебя? У тебя закипает твое говно, понимаешь, которое основывается... На твоей же глупости. Но если ты не хочешь, да, и если она тебе мешает, ну, тупо мешает зарабатывать, понимаешь, ты зачем это все делаешь? Кто Я не могу делает? сказать, нет, она тебе, да? Она тебя наручниками приковывает, да, и вместе с тобой везде. Или ты ее зовешь, или отзываешься на ее просьбу. Кто это делает? Она или ты? Вообще. Я не могу сказать нет. Представляете? Не могу. Тогда не могла. Сейчас я бы сказала. Я бы ну, если, А почему бы. Не... Зачем ты туда смотришь, чего нету? Ты увидела это, получила урок, выразила это благодарность и паржи. А то, что ты делаешь, да, вот эти вот глазки, вот эти вот, это, это что? Это же вот это самое жалость есть. Понимаешь, и ты все свое внимание вот сюда вкручиваешь, как оно все было? Да какая разница, как оно было? Главное, как оно есть и может быть. Ну Это вот такая предыстория. А последняя капля, которая была вчера, она в очередной раз... У нас дети ходят в один класс, в шестой да. класс. Первый, второй, третий класс я возила вот своего сына в школу и ее сына тоже в школу, потому что они живут там на два квартала ниже, но по пути. Она да. говорит, пожалуйста, забирай моего сына тоже. Я три года его провозила. За просто так вот вообще. Ну, вот подожди. Делать. Ну, Она в это время делает... Что? Она в это время делает такие вещи, например, она со мной не дружит. У нее есть там другие какие-то подружки. Я понимаю, она не виновата, я сама согласилась. Ну, вот, не могу я сказать нет, как бы ребенок же маленький. Вот. И вчера была последняя капля. Она говорит мне: мой сын начал ходить на плавание, ей стала возить, но это в другой конец города. Она говорит: забирай по пути Сашу и тоже вози его вместе с глебом туда. И я вот ей вчера и сказала, да ты остохерела вообще-то в своем уме. я, блин, что тебе, не, няньки не, не, не, нанималась? Не, не, не, не. Тиха, стоять. Дьявол, не. подожди, дьявол в деталях, она тебе не навязывалась, просто она без, на бессознательном уровне, вот как дети или щенки, да, пробуют степень дозволенного, проверяют. Она это делает, может быть, осознанно, может быть, бессознательно, но она просто делает и щупает так, как ей удобно, и все. А при чем тут а? Мне это надоело, я не могу ну, уже, она мне уже на голову Мне Не она надоела, а ты сама. Не она, а ты сама. Потому что что? Это ж ты все делаешь. А ну, не она. Позволю. Да, а, а зачем на нее ругаться? Ты просто посмотрела, а, а нахер мне это надо? Вот и, и еще этот, ну, там, если это, конечно, так, если это геморрой, да, вот этот вот еще, туда его вози, сюда его вози, занимайся извозом, да ну нафиг. И все, она тебе сказала, давай ты так, ты скажи, да мне некогда, у меня там вообще другие дела, и, ну и нафиг. И все, ты скажи, мне просто некогда. И все, и никаких проблем. И скажи, Но я она не скажет, почему тебе некогда? Ты вот же сына везешь, Какая почему разница, бы его не по дороге забрали. Какая что-то объяснять? Она вот такая, она бы меня до конца Нет, вот так... Нет, Но... это тебя не касается. Ну, как-нибудь мягко, чтобы не обидеть человека. Ну вот, а я вчера по-жесткому. Я ей сказала. Почему? А по-жесткому идет твоя ты смотри откуда это идет сразу же что в тебе там э, булькает если ты по жесткому отмечаешь сразу смотри откуда это идет из обиды обида обида это что жалость вот и все я ей сказала все, что я не думаю за эти года. Я ей сказала, ты не используешь вот, просто. Вот ты со мной не дружишь, а тебе просто удобно так, и все. Ну, я-то сейчас понимаю, что да. Купец, ну, это же ты все делала. Она тебе показала тебя, а ты Гавка. на нее это самое гавкаешь. Ну, это вообще абсолютный бред. Ты вот этот момент поняла, что надо смотреть, а что в тебе булькает, и откуда ты выражаешься. Ты идешь или мотивировано в этих словах и поступках жалости? Эго. А на самом деле она же тебе это и показала. А выстраивание своих границ это эго? Нет. Ну вот я просто хочу, чтобы она видела, что ну, за нет, эти нет, она ну, не может уже заходить. Она что? перегнула паузу. Нет. Причем здесь выстраивание своих границ? Это здесь помнишь жалость, маскирующаяся под нечто иное? Или не помнишь эту фразу? Эго – это чувство собственной важности, а чувство собственной важности – это жалость к самому себе, часто замаскированное под нечто иное. Помнишь? Так, и что с этим? При чем здесь твои границы-то? Если э, тебе комфортно или некомфортно, да? Ну, твое существование в тех или иных границах. Их же не обязательно выстраивать посредством высказывания претензий. Ты просто перекрываешь кранчик и все. Безэмоционально даже. Ты просто заявляешь о своем интересе или его утрате, ничего не объясняя. А может быть и объяснишь что-нибудь такое, да, ну, нейтрально, чтобы человек с этим смирился. Но зачем э, свои мотивации, свои поступки оправдывать? Тоже Дон Хуан хорошо сказал, что любое объяснение это способ извинения или оправдания себя. Зачем тебе это? Сделал так, и сделал, ну и что. Хотя она у меня спросила: тебе будет удобно возить моего сына? Ну, честно же, какие нюансы всплывают, а? Видите, я не могла в тот момент ей сказать нет, но я была против и всем раз, твоим. Раз, умством, другу, понимаете? Так сразу посмотри это все и скажи нет не будет, а может быть будет, а может быть ты это самое ее любишь, ну по-своему, да? И тебе приятно это сделать? Очень, Ну, она наверное так и думает, что мне очень приятно это будет делать. Я не знаю. Просто смотри туда, вот, на что, ну, из чего ты исходишь. А мне так стало классно, знаете, когда я писала вот это все, что вот реально я о ней думаю, мне так стало хорошо. Думаю, блин, ну почему я раньше ей это не говорила, а сказала только тогда, когда это все накопилось? Почему то, постепенно нельзя было говорить? То, что ты ей высказала, никакого отношения к действительности, реальности не имеет. Я вот это хочу, чтобы ты поняла. Вообще никакого отношения это к реальности не имеет. Потому что ты высказала все, что о ней думала почему? Потому что она показала тебе твои дыры. Угу. Она мне тоже так же сказала. Да? Она тебе показала твои дыры, да, твою ущербность, а ты из-за это высказала все, что ты о ней думаешь. Пипец. Mm -hmm. mm? Такой со мной первый раз. Но мне так блин стало классно, правда. Ну а кому классно-то стало? Эго. Тут тонкие штуки на самом деле. Я огромное количество историй могу рассказывать из собственной жизни. Да? Причем некоторые вот эти моменты, когда страшно буквально сказать «нет», угрожают жизни. Вот настолько даже бывает. Да? Но надо найти в себе решимость пойти навстречу этому шагу. И ты увидишь, что никто без твоего на то позволения не может с тобой ничего сделать. Ты увидишь, что ты все сам делаешь. И все жизненные обстоятельства, да, в конце концов, происходят да, из твоего мировоззрения, из твоей позиции. Угу. Вот так. А я так обрадовалась, думаю, о, вот это вот, да, вот между нами вот этот напряг был давно. Уже очень давно. Я... Да, во мне, да. Не между вами, а в тебе. И она говорит: я знаешь, я, честно говоря, говорит, очень удивлена. И у меня к тебе вообще все ровно, все хорошо. Я не думала, что ты испытываешь какое-то напряжение вот. а, в мою сторону. Вот так она сказала. Ну, а вот видишь, то есть у нее все нормально, это у тебя беда. Но она всегда себя считает умнее всех лучше, всех проработать. Я всех... знаю, зачем она Зачем ты все о на ней на... говоришь? Причем здесь? У тебя вот все равно это есть, понимаешь? Ты все равно да. говоришь о ней. Да. Я вижу. Это же та же самая обида. Угу. Это видишь все равно, чтобы весна высказывала претензии зиме. А Олега высказывала претензии весне, а осенью uh -huh. да? с ее стороны все ровно. Если бы она на тебя гавкала, это другой вопрос. А ты же гавкаешь? Да, я все увидела. И вот этот круговорот, а это по сути ничтожность или никчемность, да? угу. он забирает твое внимание. При помощи внимания ты сливаешь энергию и вкручиваешься да, вот в это удовлетворение эго, а по сути да. дела, остаешься в дураках. Да, точно. Все, я все увидела. Если тебе не нравится этот момент, да? Если тебе это неудобно, не делай этого. И все. И если ты уже пережила некий дискомфорт, да? Uh -huh. Или uh -huh. ощутила некий ущерб. Рассмотри результатом, чего он стал, и прекрати это. И все это увидишь, что она обнажила, да? показала тебе твои слабости. Ты это увидела, поняла. О, подруга дорогая, спасибо огромное. Но я теперь буду поступать так, как мне надо. Да? Они тебе... Хотя, почему бы я не могу сделать так, как и тебе надо? Если в этом нет жалости. Угу. А да. так у тебя проституирование чувств идет. Что это значит? Я твоего сына вожу, а ты мне не подруга. Вот так бы все друг к другу относились, да? как на рынке чувствовал да как на рынке все ну вот у меня и было такое ощущение что вот с ее стороны только потребительское ко мне отношение все у тебя все тоже ты, смотри, то же самое и у тебя разве нет я твоего сына вожу а ты мне не подруга да? это что не потребительская что ли Какое? Такое же самое. Ой, Ну она же тебе тебя и показывает, в том числе. Да, да. Вот тебе их о Да. Я еще ваше видео смотрела вот недавно, вчера, да, или да. сегодня, вчера вечером. С парнем вы были там, с, обсуждали что-то там про выход из тела, и там как, вы про какую-то технику говорили, интересную, дыхательную, и да, еще да. и телесную, там дыхание, плюс телесные. Да, да, вот, да. Что это за какая-то интересная и, техника? Ты медитации да. делаешь? Обязательно, обязательно. Утром Когда раз и вечером. Нет, длинную, большую. Сегодня утром. Ты что, большую два раза в день делаешь? Длинную, 50 минут, да. Два раза? Да. Зачем? Да. А сколько надо? Три? Ну, раз в два-три дня Мне просто. А, раз в два-три дня можно? А вы не говорили. Зачем тебе каждый Я день? Я слышала там, что-то вы говорили, вот утром, вечером. Ну, Башка, что-то да. Хорошо, и что с тобой происходит? Ну ладно, не буду. Ой, вообще Сейчас. классные такие ощущения, но не всегда. Не всегда Знаете, что заметила. Вот такая штука интересная. Когда почему-то на лице у меня появляется вот в районе носа, вот в этом районе, вот такие ощущения, как будто кто-то берет и меня этой волосинкой вот так щекотит. Оно один раз у меня на Новый год, знаете как, вот здесь, вот между бровей, так щекотало, я думала вообще, сейчас у меня мозг взорвется. Потом она опустилась в нос, и вот этот треугольник весь вот так щекотало. Это просто. И когда именно вот эта щекотка наступает, происходит что-то вообще непонятное. Я, я не знаю, где я. Меня нет сразу. Супер. И это на теле чувствуется, в теле вообще вот. Это какие-то непередаваемые ощущения. Ну и, конечно, вот, все, у меня нет, все супер ощущения. Но они не всегда. Они вот так, так вот где-то раз в два-три дня у меня получается. Да. Вот вот. А когда нету этих ощущений, то просто вот такая тишина. Ну, то какие-то ощущения еле Да, но вот это очень смешно, это ржако. А? Алло. Да-да, я слышу. Сейчас слышно? Слышно, но связь лагает. Давай мы так сделаем. Первое. А -а -а. Сократи выполнение длинной медитации. Не надо два раза плечать. Один раз в два-три дня. Ты даже сама сейчас сказала, что некий эффект у тебя происходит с такой периодичностью. С дуру можно кое-что сломать, знаешь такое? Вот. знаю. Вот. поэтому вот это одно второе побудь и посмотри в это понимание и осознание взаимоотношений с твоей подругой потому что она вообще супер учитель для тебя которому ты выразила все, что вот прям хотела. Да. Когда я работаю с людьми, я тоже часто указываю, да, и довольно-таки беспардонно на проявление тормозящие проявления их эго. Да, и чего, я тоже срываю на себя собак, но что делает этот человек? Защищает да, то, что его терзает и мучает. Да. Посмотри в это вот подобным образом и пойми, осознай, да, что она для тебя обнажает. Указывает тебе на некоторые вещи, причем как два варианта. С одной стороны, тебя зеркалит. Как потребительское отношение. Потому что у тебя к ней то же самое. Это одна часть. Да? Ну вот так вот. Если физически посмотрите. У меня никакого к ней вообще. Я абсолютно ее не касаюсь. Нет. Касаешься. Как это ты не касаешься? Когда ты что, что сама сказала. И прямо с возмущением. Что я блин, твоего ребенка катаю. А ты мне никакая не подруга. Что это значит не касаешься? А? Нет, она мне говорит, что ты не подруга мне. Да. Ты не подруга. Ты говоришь, а она мне заявляет, что я ей не подруга. А я для нее столько да. делал. Что значит не касается? Вот тебе касается. Да. Ну, ты это же возмущение есть. Как это ты говоришь, что не касается? Вот касается, правильно? Угу. Или не касается? И зацепка все-таки какая-то есть. Есть, ну вот признается. Да. И это зацепка, это обида. Обида это жалость и все. И это... меня знаете это сопровождает всю жизнь, она не одна такая. У меня до нее было еще два Конечно. человека, которые конкретно меня опять-таки использовали и вышвырнули. Да. И жизнь будет Просто тебя проверять. И жизнь будет тебя проверять. Да, да, я знаю, да. Дальше. Потому Еще что дальше. если ты вот этот урок не пройдешь, ты мне говорила, в Америку я уезжаю, а там есть какой-то мужик, которого уже там, у него уже там проект, да, куда можно инвестировать. То же самое. Я же тебя сразу предупредил. Вот тебе следующий урок. Уже он нависает. Потому что если ты один урок не проходишь, следующий урок будет более жестким. Мне надо его обязательно пройти. Я хочу его пройти здесь и сейчас, вот в этой ситуации, с этой своей подругой. вот мы с тобой сейчас об этом и говорим. Разве нет? Вот мы это прямо обсудили. М? Да. Да. Так вот и не убегай, смотри в это. Хорошо, я не буду убегать. И при чем здесь... Всякого рода претензии, да, когда да. ты можешь все осознать, ничего не объясняя никому, да? Да. делать так, как тебе надо. И все. Да. Я просто вот этот момент я вообще упустила. Видите, сразу вот эта эмоция поднялась, хотя я ну. действительно я могла сама это потихоньку осознать и потом уже как-то ей это просто сказать и все. Но не высказывать, я ей там целую петицию написала, ну, да. какая она холодная, что ей надо открывать сердце, у нее вообще проблемы да, с мамой, с папой, да, ей да. надо делать практику, хана пана пона. Да. Вообще... да. Да. А я, я вся такая, да, уже да. проработанная и оптимати, блин. Да. А, да. Да. Видишь, как интересно. Вообще очень. Сейчас опять буду ржать. А люди все какие-то там чудеса с астрала хотят. Они вот они. Вот именно. Вот именно. Вот под носом со своим. Разберись сначала, а потом уже астрал тебя. Так что вот, вот в это посмотря, а потом поговорим, это уже другая история совершенно. Тебе сейчас не про это, тебе сейчас про это вот надо. Ну, я так и думала приблизительно. Думаю, сейчас я эту тему начну, все, про ту тему мы не будем говорить. Ну да. Ну, это, видите, это больнее информация, поэтому она мне больше нужна. Она Потому что страшная. она происходит 10 сейчас, и Какие мне надо ее репети, проработать. у тебя там все клокочет, понимаешь? Какие к чертовой матери там тебе эти самые? Да. Вот дух показывает. Вот, вот этому время пришло. Моменту понимания. Так что так. Хорошо. Хорошо, спасибо. Вот. Ну все, до свидания. Пока. Доброй ночи. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание.